Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про новый девайс от компании Elite под названием iSTIC S80. Но перед началом этого ролика я хотел бы упомянуть тот момент, что к нам в руки попал образец не для продажи. Поэтому его внешний вид и внутренности могут отличаться от итогового варианта. Девайс поставляется вот в такой вот картонной упаковке. На лицевой панели есть логотип компании, нанесен сам девайс и название устройства. На противоположной стороне все как всегда, технические характеристики и комплектация Внутри упаковки нас встретит сам мод с баком, огромная инструкция, два испарителя на 1.2 ома и кабель USB-C Новый iStick выглядит вполне нормально и похож на классический бокс-мод, правда очень маленький к преимуществам данного девайса можно смело отнести то, что он полностью, практически полностью, выполнен из металла. Это означает, что он обладает очень приятной тяжестью и круто лежит в руке. На лицевой панели у нас располагается довольно большая и очень удобная кнопка Fire, которая обладает небольшим люфтом. Чуть ниже нее располагается цветной информативный дисплей, кнопки управления и мой любимый USB Type-C. Также, благодаря тому, что на боковых панелях есть специальные насечки, девайс еще удобнее будет лежать в руке. Внутри этого малыша расположился очень большой аккумулятор объемом 1800 мАч, а если учесть, что что ток заряда здесь 2 А, он будет заряжаться чуть больше 1 часа. Мод обладает всеми необходимыми защитами. Работает в двух режимах Smart, это аналог байпас, и режим варивата. Также он способен поднять сопротивление от 0,1 Ом до 3 Ом. Максимальная мощность у iStick S80, как понятно из названия, 80 Вт. iStick комплектуется новым баком под названием j Tank. Диаметр бака 24 мм. Объем бака варьируется от 2 до 3 миллилитров в зависимости от версии. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Заправка верхняя. Крышка обладает насечками, которые упрощают ее открывание. Крышка откручивается буквально в пол оборота. Бак работает на сменных испарителях, а в нижней части находится кольцо регулировки обдува. Сам бак тоже вполне себе сигаретный, о чем свидетельствует регулировка затяжки в виде небольших точек. Их можно открыть все сразу или же перекрывать по одной. В конце этого ролика я могу смело посоветовать этот девайс любому пользователю. Он обладает прекрасной сигаретной затяжкой, простейшим функционалом, большой мощностью и довольно большим аккумулятором. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и Сигаретнет и до встречи на нашем канале.